Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания РУСТЕХПРОМ. Мы 15 лет на рынке. Очень развитая инфраструктурная сеть филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовые аппараты ВАТОР-5 и чек возврата. Для пробития чека возврата на кассовом аппарате ВАТОР-5 нажимаем «Возврат», выбираем чек из списка чеков, выбираем товар, нажимаем «К возврату», выбираем метод возврата без сдачи